Слега заказал корабль бананов. О, ребята, из России. Сейчас покажу вам, сколько стоит бензин в Испании. Евро 26 за литр. Дешевле, чем в Германии, дешевле, чем во Франции, чем в Бельгии. Так что нормально, уже живем. Тут, наверное, ну, сталь здесь каким-то говном пахнет. Говном? Рядом с туалетом, наверное, стоит. Mm -hmm. Туалет внутри. Не, на самом деле, Мерси нормально пахнет. хотя могу точно сказать, потому что я его пылесосил сам лично и все убирал. <смешно> все какашки, <смешно> да? <смешно> Нет, это на заправке мы <смешно> приехали сразу. Ну, я и говорю, на заправке, не в машине. Так все время говоришь, я еду в Африку. Ну, я еду в Африку. В Африку. Ну, я еду в Африку как надо говорить. Просто я еду в Африку. Да, просто каждый день хожу в Африку. Я тут еду просто. Типа того... Что думаешь, мы на Гибралтар переплывем? Это что? Ж... На Пароме, да? да Гибралтар, все стебрали. там, бегемоты, крокодилы. на крокодилы. На берега сразу там все прибегут. Вы, да, зулусы. Зулусы? Да. А что нет? И да, Не просто... так все будет? Там да, сразу тебе побегут типа, эти ковры продавать. И... Я, и... Ж... Я, ж... И... я же говорю, я без подготовки. Это ты тут у нас, ты знаешь все. Что становились э, в дорогом ресторане придорожном, заказали себе еду и Миша заказал себе э, сыр из баночки с водичкой. Да, у меня тут что-то есть, еще картошка с луком и самое интересное, салат для русса. это чуть-чуть среднее между мимозой и оливье. Заехали в отель, взяли Wi-Fi, загрузили, неделя. кстати Поставка. да, ровно неделя. За эту неделю мы проехали 5522 километра. Вот так Миша впечатлен. Это наше обычное путешествие. Это еще по лайту, да. Утро начинается со осмотра нашего номера. Вот такой номерок. Моя кровать. не спал Серега. Мне спал Миша. Балкончик. Городок Гренада. На юге Испании находится нам осталось 250 километров мы будем в Гибралтаре и потом пойдем в Африку начнется самая важная часть нашего маршрута ради чего все это и делалось вот такой вот маленький городок где мы ночевали, называется Гренада вообще прикольный в горах, ну таких в холмах домики стоят близко друг к другу на горе, видите он вдалеке и вот он в таком вот духе весь выполнен. Заехали, короче, покупать билеты да, на паром. паром. Вот мы идем из э, Тарифа в Танжер, oh. Марокко. Тарифы? Это паспорт. Паспорт. Окей. Такой киоск здесь прям на дороге. Продают билеты. Цена такая же, как в интернете. Будем брать. Нормально. Значит, у нас на одну машину стоит... На мою 135, 35? потому что я один. Okay. А на вашу 167, потому что у вас двое. Yeah. Вот нам с 500 сдали сдачу 200. 2. У Хай нас ]ди. есть билеты. Есть Мы, билеты. Готовы. Мы готовы к африканской части. Да, уже практически. Подъезжаем к нашему парому. Вон он стоит уже, нас ждет. Три секунды. Подходишь, отдаешь билеты. Контроль Адуана. Мы вроде бы как успеваем на пятичасовой паром. Все, ждем досмотра. Нигде, ни разу не спросили документы на машину или что-нибудь подобное. Паром видите с такими крыльями интересными. Тариф Анжер 35 минут. Ну расскажи. На корабле ты уже был, или у тебя все в этой поездке первый раз? А, встретили русскую девушку, которая в Баре работает. Да, представляете. Два да, месяца. прикольно, вот два я... Через один. Да, она, она сказала, два месяца они работают, а месяц дома. Ну это, видимо, чтобы не оформлять там документы всякие на. Типа, на работу. Было так, что я сказал, что а я возьму вот этот пирог. И она тогда «О, ребята, из России!» Полякам понравилась шутка. Оценили. Оцени... Все, пока Европа. Здравствуй, Африка. Теперь мы официально покинули Европу. Выходим из порта. Тарифы такой старый городок на самом деле если была возможность погулял бы здесь побольше крепость вообще ехали по городку очень интересно него но мне, ну, мне понравился городок так что если будете просто так даже заезжайте, посмотрите симпатичный интересный город Продолжаем наше путешествие. Выезжаем. Только что мне паромщик сказал, что Путин гуд, Барак Обама не гуд. Все, поэтому мы уже в Марокко едем дальше. В общем, отправили нас на рентген. Сейчас будут нас сканировать. Руки трясутся, потому что я везу 500 килограмм Противно. кокаина. кокаина. Да, чтобы да, нам хватило на 501. поездку, на все, на две не группы. Подкинули там да, главное, чтобы мне 501 килограмм не подкинули. Значит, курс 9,7. Серега торгуется, хочет больше евро, точнее, больше зеркала. Уже, уже, да. Надо так. А что делать то Thank you, bye. Все, значит, деньги поменяли. Курс нормальный. Кстати, если я не ошибаюсь, в Марокко фиксированный курс во всех обменниках одинаковый. Сейчас пойдем тратить наше бабло. Я не понимаю французский, а он говорит на испанском. <решили> Один верхом одна штука? Да. Мерси. <решили> а, окей. только цент. Там, говорит, ты че? Говорит, берешь там же колючки. Ну и че? Еще давай. Ладно, я тут попробую. Попробуй? Вкусно. Я Знаешь, делаю? на что похоже? Да в принципе ни на что не похоже. Ну и еще один тогда давай. Вкусная апунция. С утра. Колючки задницы не порезают. Мы, короче, один раз эту апунцию дикую на дороге собирали и резали об потом Колючки на два дня, наверное, из рук доставал. Это можно есть Да, это на кактусах растет. Она, видишь, желтая, а она еще красная бывает. Мы снимем обязательно кактус. Ну что, первая еда в Африке. О, Давай. Ну, Выглядит че, вообще обалденно. Хорошо. Да? Ждали, правда, час. А Серега ну, заказал ладно. корабль бананов. Ну, ты что уже? Все, Африка, бананы только ешь, да? А ты что заказал? А я не знаю курицу типа, но что-то мне принесли все. А я вон не знаю, что закал тоже кебаб. И марокканский чай, конечно, самое вкусное. И лаваш с этим кускусом тоже что, как его пить-то? Рассказывай давай. Что, наливай и пей, что ты? Чай не умеешь пить? Все, просто. У марокканского может быть его хитро как-то Нет, просто ты выпьешь станешь марокканцем. Нужно обязательно позвать марокканца. Да, что он... Приятного аппетита. Офигеть, как он Ты еще не попробовал. Пахнет. Пробовать я буду, когда я его буду пить. Сейчас я буду пробовать иду. Заселились, короче, новый отель. Выбрал нам Серега. Отель называется Ибис. Ну, сеть такая международная, наверное, знаете. И в России есть, да? да, и в России есть. Ну, это крупная сеть, на самом деле. Ибис отель. Наш отель. Сейчас поедем на завтрак. И уже двинем в сторону Маракеша. О, секретный Мерс.